Так, у нас тут кошаки воруют ё й сестры. прямо на гляж. Все стоят, смотрят, а она по и тащит. Потащила. А нет. Потеряла. Ну вот, просто так стоит. Сейчас. Вот. Нет, ех ты его как-то ну вот не отдает uh -huh. давно не играла ну ева а это каждый день прыгает как тарзан на метр с лишним их надо нам в цирк отдавать ну вот пожалуйста не понравилось. Отдавать не хочет. Как-то так живем. Развлекаемся.